Здравствуйте, дорогие радиослушатели и все, кто смотрит нас на нашем YouTube-канале. В эфире программа «Политинформание», радиостанция «Народная волна Чикаго», самая популярная радиостанция на Среднем Западе США. Ее ведущие Эдуард Брумер и Геннадий Брумер. Сегодня мы беседуем с российским политиком, политтехнологом Константином Калачевым. Константин Эдуардович, добрый вечер. Здравствуйте. Правда, слово «политтехнолог» — это сугубо э, российский термин. А у вас там политические консультанты, политические стратегии, политические советники. Так что... Э, как, как, как, да, как, вас я... назвать? как вас назвать? На самом деле это, это, это российское изобретение, термин «политтехнолог». Вот. А, а, я, да, политический консультант, политический советник и политолог. И образованию, незнаком с моей фамилией. Но если что, можно погуглить. В некоторых американских газетах выходили мои комментарии. И даже в Википедии есть небольшая статья о вас. Страница. Константин Эдуардович, вот если вспоминать фильм знаменитый «Москва слезам не верить», там есть такая сцена, где, значит, герой Алексея Баталова спрашивает героя Николая Сморчкова, что слышно, что нового в мире слышно? Тот говорит... Нету стабильности. Террористы опять захватили самолет. Если перефразировать сегодня эту фразу, то она бы звучала примерно так. Нет стабильности, НАТО опять угрожает э, России. Как вы думаете, почему вот эта старая советская мантра э, до сих пор популярна в руководстве э, России? И что связано, э, как ваш взгляд на переговоры между Россией и НАТО? А в НАТО и... в Сочи скажут, что Россия угрожает стабильности в Европе. Кстати, фильм Москва, слезам не веет, снимался до разрядки, до исторической встречи Никсона и Брежнева. А, так что стабильности там действительно не было. А, незадолго, да, ну Не затем уж не задолго, но на самом деле корейский кризис это 60-е годы. И сейчас мы находимся в ситуации похожей, поскольку у нас тут снова говорят о размещении российских ракет в Венесуэле или а, на Кубе. Я не понимаю, в чем смысл размещения в Венесуэле, потому что там а, расстояние, надо просто географию знать, да, посмотреть какое расстояние. Полет на время будет слишком большой. Макуба вряд ли согласится на размещение этих ракет, даже если очень уговорить, потому что она больше заинтересована в снятии эмбарго, снятии санкций. Что касается переговоров. Переговоры, конечно, эти ни к чему пока не приведут. Это было ясно совершенно, потому что то, что хотела получить Россия, предполагает изменение устава НАТО. Никто ради России менять устав НАТО не будет. Как говорят деятели НАТО, как говорят американские политики, НАТО это открытая организация, и никто не имеет права вето на вступление НАТО в тех или иных стран. И потом есть еще одна тема, по которой Россия и США, Россия и НАТО не могут договориться, могут ли быть у России сферы влияния. Россия воспринимает постсоветское пространство как сферу своего естественного влияния, что мы, собственно, продемонстрировали недавно, когда войска ОДКБ оказались в Казахстане и сыграли там роль стабилизатора во время бунта недавнего. В свою очередь, США и НАТО не признают идей о сферах влияния, не признают необходимость или возможность ограничить вступление в НАТО тех или иных стран. И, собственно говоря, здесь нашла коса на камень. Переговоры между ведомственной легацией России и США в Женеве и переговоры о дискуссии по линии НАТО в Брюселе, а потом еще и по линии ОБСЕ ни к чему в итоге не привели. Но я полагаю, я полагаю, то есть я думаю, что наше российское руководство я прекрасно понимала, что выдвигать заедом неприемлемые предложения, но тут есть, как бы, как мне кажется, второе дно, а именно для Путина ключевой вопрос – вопрос Украины. То есть Украина не должна быть членом НАТО, Украина должна быть дружественной по отношению к России, желательно нейтральной страной. Ну а еще лучше было бы, конечно, если бы она была в ОДКБ и ЕАЭС. Так вот, кто мог бы решить проблему отношений России с Западом и снять с себя головной боль? Нынешний президент Украины Зеленский, если бы представлялся бы к опыту Финляндии, которая, как известно, проиграла зимнюю войну, а потом принимал участие в войне на стороне фашистской Германии, вовремя, правда, развернулась в обратную сторону, и войну закончила уже как противник Германии. Так вот, несмотря на потери территории, Финляндия в отношении СССР была весьма и весьма лояльной. В том, что касается внешней политики, во всяком случае, хотя там правые партии тоже выступали с призывом вступить в НАТО. То есть, собственно говоря, я думаю, что есть слабая надежда на то, что американский президент, который хотел бы снять с себя эту главную боль, да, конечно, Америка возвращается. Известный слоган по поводу внешней политики, да, Байден считается специалистом внешней политики, так вот, чтобы никто не терял лицо, чтобы была ситуация вин-вин, мне кажется, достаточно было бы предложить Украине выполнять минские договоренности и намекнуть Зеленскому, что, может быть, неплохо было бы, скажем, провести референдум по вопрос отношения украинцев к НАТО, в ходе которого выяснить, например, что большая часть украинцев все-таки за нейтральный статус, и тогда каждый получает свое. То есть наш президент может говорить о великой победе, о том, что остановил НАТО буквально на границах Российской Федерации с непосредственной близости от Москвы. Американское руководство могло бы говорить, что не допустило войну на или в, кому как нравится, Украине. Вот, собственно, Гайя уже предложил трехсторонние переговоры США, Россия, НАТО. Но в Америке к этому отнеслись скептически. Собственно, я говорю, расчет, расчет на то, что если НАТО не хочет обострения и при этом не может отказать Украине в ее праве вступать в эту организацию, в Североатлантический альянс, может быть, сама Украина откажется от этой идеи, но я думаю, что э, вероятность этого тоже невелика. А, Константин а, Эдуардович, да? смотрите, а, а, да. тон э, заявлений э, в отношении США и НАТО был достаточно жесткий. В каком-то смысле даже не дипломатический. Это такой э, ультиматум... Э, Господин Рябков просто говорил даже, что забирайте, манатки, забирайте, манатки, манатки, забирайте да, манатки, да, да. на границе 97-го 97 -го года. И, как мне кажется, это вызвало, ну, наверное, просто улыбку в стане НАТО. А как вы думаете, почему именно такой тон выбрала российская дипломатия? Ну, я думаю, в значительной степени это рассчитано на внутреннего потребителя. да, То есть, многим это нравится. Я думаю, что и в русской диаспоре США, где, как я полагаю, большинство голосовало за Трампа, это тоже должно нравиться. А потом я предполагаю, что вот это повышение ставок, вот эта воинственная риторика, должны все-таки заставить НАТО как-то отреагировать. Есть, как вы понимаете, публичная риторика, да, а есть непубличные действия. Вот вопрос непубличных действий, это, собственно говоря, главный вопрос. Потому что ну, знаете, с одной стороны, конечно, НАТО должно быть счастливо, что появился такой враг, как Россия Владимира Путина. Ведь совокупный бюджет НАТО теперь перевалил за триллион долларов и в прошлом году он вырос больше, чем на 60 миллиардов долларов. И хотя большая часть расходов все еще несет Америка, но союзники уже тоже подтягиваются. И военно-промышленный комплекс должен просто аплодировать. То есть, еще недавно необходимость, что они надо ставили под сомнение, непонятно было, собственно говоря, с кем бороться. Вот. Но хотя ясно, что главный все-таки оппонент по Китай, но тут еще появляется Россия, и с моей точки зрения, как раз. Это тот самый случай. Хотели как лучше получилось как всегда. Знаете, всякое действие противодействие. И, в принципе, НАТО получило оправдание. И даже Финляндия и Швеция заговорили о том, что, может быть, они не хотят в НАТО, но право такое они имеют. Нет. То есть вот, не так давно было заявление министра национального дела Финляндии о том, что мы в НАТО не собираемся. Но до этого, до этого и финский президент, и другие официальные Полиции говорили, что э, в любом случае у нас такое право есть, никто не может вас парить. Мы в НАТО не хотим, но право у нас такое есть, не отнимайте, у нас это э, право. И даже, кстати, даже сам Финляндия закупает США на 10 миллиардов э, истребителей пятого поколения, а 10 миллиардов долларов это больше, чем э, весь военный бюджет Украины на сегодняшний mm -hmm. день, который составляет примерно 9 миллиардов долларов. То есть Финляндия тоже а, вооружается, и Швеция, а, соответственно, на остров Готлан отправляет своих военных, потому что есть российская угроза. В общем, с такого врага еще нужно доплачивать. То есть а, тема российской угрозы а, взбодрила европейцев. А, и а, понятно, что а, а, еще недавно, ну сейчас а, а из 30 а, стран, насколько я помню, 10 только соответствуют по расходам а, требованиям этой организации. Ну, то есть там 2% ВВП на а, а, военные расходы, а, но вот сейчас ситуация будет а, понемногу управляться. А, что касается риторики, я говорю, мне кажется, что это, с одной стороны, а, побуждение к а, действиям, не публичным действиям а, а, внешних партнеров, а с другой стороны, это а, попытка вокруг образа внешнего врага сплотить население России. Знаете, враг у ворот. Да. Раз да. враг у ворот, то не, для, не до плюрализма, не до дискуссии. Враг ворот, ворота, значит, нам нужно сплачиваться, объединяться. А если враг у ворот, то наверняка внутри крепости есть его агенты, пятая колонна, иноагенты и так далее. И под это дело можно разгромить системную позицию, что, собственно говоря, и произошло. Конечно, лучше было бы, как мне кажется сплотить общество на основе экономических достижений. как, Допустим, те же самые китайцы сейчас, Китай бьет рекорды по росту ВВП в прошлом году. И, собственно говоря, китайцы могут похвастаться реальными экономическими достижениями. У нас таких достижений, увы, немного. Хотя кое-что тоже есть. Да? то есть Все-таки диверсификация экономики происходит. И сельское хозяйство оживает, и военно-промышленный комплекс российский оживает. Но ничего такого большого, по-настоящему глобального, пока мы продемонстрировать не можем. Зато мы можем на основе образа внешнего врага сплотить население. Константин Эдуардович, продолжая тему... Продолжая тему э, дипломатии, вот у меня такой вопрос. Э, дипломатический язык, он довольно сухой, но это принятый язык во всем мире. Иногда, слушая представителей МИДа, допустим, Марии Захарова, тот же Рябков и других деятелей, складывается впечатление, э, что они э, еще не вышли из подросткового возраста, либо вот, переслушали блатных песен, потому что... Э, Культура того, как они выражают значит, свои мысли, на наш взгляд, вы нас можете поправить, довольно низкая. Вы мне скажите, это веяние времени или это действительно такой, как сказать, низкий уровень подготовки нынешних дипломатов? Потому что я думаю, что Андрей Громыха, если все это услышал, он просто бы перевернулся в гробу. Если бы все это услышал, был бы в шоке. Да. Вы знаете, я, мне эстетика Марии Захаровой совсем не близка. Честно скажу, совсем для близко. Но когда я вижу, сколько у меня подписчиков в том же самом Фейсбуке, а в Фейсбуке у нее больше 400 тысяч подписчиков, что, согласитесь, достаточно много. И то количество лайков, которое она собирает как раз вокруг этих высказываний. Высказывания, которые как будто из 90-х. Да? Вот Уличные разборки, да. братки, да. шансон, покойный круг и так далее и тому подобное. Угу. То есть, собственно говоря, да, ведут себя как хулиганы на улице предполагая, что это и есть наше конкурентное преимущество. Знаете, как сказал один критик нынешней власти, проживающий, кстати, в Америке, уже лет 40, бывший гражданин СССР, в то время как с ними пытаются играть в шахматы, они играют в как пытаются бы просто поменять правила. Я думаю, вполне сознательно. То есть я не думаю, что это проблема низкой культуры. Хотя, конечно, знаете, вот Захарова женилась в Америке, выходила замуж, выходила замуж в Америке, и не надо даже заявления слушать. Смотрите просто фотографии с ее свадьбы американской, и все становится ясно. То есть, да, там скажем так лицемерия а, лицемерие. А? лицемерие да лицемерие а, ну, да, да знаете, там такой а, а, вот а, сельского фашиба гламу честно говоря провинциальный, такой mm -hmm. гламур. вот а, да, а замуж что выходила как раз в сша И вот, вот, ну, на самом деле вот как будто вот, прям вот такие знаете классика 90 а, если даже там не конца 80-х начало 90-х но при том, что он неплохо образован. И я думаю, что касается Лаврова, он же работал с Козыревым и вёл себя совершенно иначе, говорил на другом языке. То есть Лавров в 90-е годы, Лавров в начале 2000-х, Лавров сейчас — это совершенно разные вещи. Ну, они позволили себе быть самими собой, может быть, кто-то скажет. Вот. А я скажу, что всё это вообще, мне кажется, просто постановочная история. Они думают, что таким образом они становятся ближе к нашему населению, которое понимает как раз эту эстетику и приветствует. Радио-шансон в России все еще популярно. Садишься в такси, ну, сейчас, правда, все меньше и меньше, слава богу. Чаще радиоджаз, бывает там что-то такое более интересное для меня, например. Но в половине такси шансон так и играет. И я думаю, что вот это, опять же, ориентировано на внутреннее потребление, в первую очередь. Остальное уже, так сказать, сложности перевода. Потому что я думаю, что, знаете, ведь то, что говорит Захарова на русском, надо же еще перевести на английский. Я думаю, что некоторые нюансы... А, там полутона и так далее, при переводе теряются. Все получается по... вполне политкорректно. <связь> <связь> на русском, послушаешь <связь> да, звучит так, как будто она выехала на разбор на стрелку. Ну вот, забили стрелку Байдену, в общем Константин Эдуардович, а каково ваше отношение к Джозефу Байдену? Если вы заметите, мы не называем его должность, а ваше отношение к Байдену. И как вы считаете, Путин чувствует поступки Путина, это его... Понимание того, что администрация сегодня слабая, это его такое отношение вот, э, э, к этой сегодняшней администрации и ваше отношение к Байдену? Ну, смотрите, несмотря на низкий рейтинг Байдена в США, э, мы знаем, что рейтинг невысокий, э, э, за пределами США он пользуется уважением и популярностью, как человек, который э, возвращает э, США в мировую политику, э, выстраивает заново отношения с европейскими союзниками, партнерами. И, конечно, политиковый конек, он человек, безусловно, очень опытный, никакой он не спящий Джо, и это заметно, собственно говоря, в том числе по его действиям в отношении России. То есть взвешенный, опытный политик, которого можно критиковать внутри США, но с точки зрения внешней политики, знаете, он многим даст 100 очков вперед. И э, у меня отношение к нему серьезное, То есть серьезное э, э, его бэкграунд вызывает, безусловное уважение. А что касается возраста, ну знаете, все мы не молодеем, все мы не молодеем, и я полагаю, что э, во всяком случае э, в том, что касается, э, в том, что касается э, выстраивания международных отношений, э, он действительно на этом собаку съел. А, а все остальное, ну, у нас все тут э, высмеивали, вышучивали, э, но, опять же, понимаете, э, низкопробная пропаганда есть везде, есть она и в США, есть она и в России, и э, превращение его в э, старого маразматика, в идиота, ну, если он старый маразматикой, а э, если он идиот, то возникает э, вопрос, э, а почему тогда, почему тогда? наше руководство так да, хочет с ним общаться и по телефону, и лично. И, собственно говоря, с моей точки зрения, как раз для Путина он вполне равноценный партнер. То есть, если можно было рассчитывать ввести вокруг пальца Трампа, да, а Трампу рассчитывать на какую-то сделку, Непонятно, какую, то есть, поэтому все по взрослому. То есть, мы вернулись фактически, знаете, во времена, ну, начала 70-х годов, в каком смысле? Вот. то есть, достойный партнер, да, понятно, что недоброжелатель, очевидно, совершенно, но во всяком случае, хотя бы нет никаких иллюзий, потому что, знаете, когда у нас пить шампанское по поводу избания Трампа, вот это выглядело дикостью, честно говоря. То есть, вот все, Трампа избрали. Вот теперь ты начнешь, вот сейчас мы с Америкой мир поделим. Что Америке, а что нам. Ну, кстати, между прочим, недавно один депутат Госдумы, знаете, не знаете, предложил Фёдоров. примитивный ядерный удар. Федоров. Да, Федоров. Вот. А вот. На самом деле у нас хватает фриков и чудаков, мягко говоря. И, собственно говоря... На этом фоне Байден выглядит весьма слегка Константин Дуардевич, Владимир Путин славится своими нестандартным подходом к кадровым вопросам, и это можно сказать по тому, как он выбрал Михаила Мишустина. Я думаю, очень многие удивились этому выбору. Скажите, сейчас много разговоров идет по поводу транзита власти. Может ли вот это нестандартный подход к решению кадров кадрового вопроса повлиять на то? Какой будет следующий президент? Каким будет следующий президент а, России? И, может быть, два слова о Михаиле Мишустине. У нас буквально минут 6. исполняется два похоже, года его президентств. президентом уже не будет, скажу так. То есть, похоже, что Мишустином президентом уже не будет, хотя когда его назначали, многие думали: ну вот, наверное, это и есть будущий преемник. Вообще о транзите говорить пока сложно, потому что Путин, я так понимаю, по его мнению, не исполнил свою историческую миссию. То есть он не может просто так уйти. Он должен уйти победителем. Да, как спортсмен на пике формы. Иметь возможность заявить. Я создал все условия для развития внутреннего. Я решил проблемы внешние. Я обеспечил безопасность России. Теперь можно передать образы правления представителям нового политического Поколения. Мишустин, кстати, не новое политическое поколение. Я думаю, что но это солидная фигура, серьезная. Никакой не технический пример, солидная, серьезная фигура. Однако, если бы его рассматривали в качестве преемника, то вполне возможно он бы оказалось в главе списка Единой России на выборах прошлого года. Чего не произошло, как вы знаете. И вообще, что касается публичной активности, она сейчас начинала довольно бурно и его пиарщики были очень активны, особенно в том, что касается блоков на негатив, вымаривания всего плохого. Вот. А сейчас я бы не сказал, что он очень цитируем. То есть по рейтингам у него все неплохо. Путин дал оценку правительству удовлетворительно. Но Мишусян особо незаметно, я понимаю, потому что понимаешь, что такое фальстарт. Да? Не дай бог обозначь свои амбиции, Тут же, тут же по шапке и а, получишь. Поэтому все, кто, каждый, кто хочет быть преемником, все, кто хочет быть преемниками, должны сейчас сидеть тише воды, ниже травы. А Мишусинов фигуры, конечно, солидная. Как председатель правительства, он справляется, справляется. Константин Эдуардович, мы сейчас уйдем на короткую рекламную паузу. Через пару минут вернемся и продолжим. Не отключайтесь, будьте с нами. Спасибо. Мы возвращаемся в программу политинформания, ее ведущие Эдуард Брумер. И Геннадий Брумер. И мы продолжаем беседу с российским политиком и политическим консультантом Константином Калачем. Константин Эдуардович, вы с нами. Да, да, я с вами. А Константин Эдуардович, вчера вся страна, Россия отмечала, я беру это в скобки, э ну, арест э, Алексея Навального, пребывание его в застенках, за решеткой, можно как угодно назвать. А какое вы видите будущее Алексея Навального вот, в свете того, что он сейчас находится в местах не столь отдаленных? А, да, уже а, отметили годовщину его возвращения а, в Россию. А, я бы а, сказал, что... А, много разных инсинуаций сейчас вокруг фамилии Навальный. Некоторые мои коллеги говорят, что якобы его в свое время бери в заблуждение, якобы его кураторы, обещая ему, что он останется на свободе. Мол, там, американцы, британцы, говори, возвращайся. Я, честно говоря, думаю, что Навальный прекрасно знал, что он придется сесть. И был готов на эту жертву. Правда, наверное, он мог ошибиться с планированием, стратегическим планированием. То есть он мог предположить... Знаете, вот у нас профессор Соловей, например, есть такой, весьма известный да. человек, хороший мой знакомый, кстати. Тоже, вот, тоже выступал который, у нас в эфире. Который, кажется, подхоронит Путина и говорит, что в следующий год мы встретим уже без Путина. Вот. Я думаю, что, наверное, Навальный ошибался в сроках подполагаемой транзита и э, думал, что транзит произойдет э, уже в ближайшее время. Соответственно, даже если сейчас его опасает, то в скором времени отпустят, теперь выясняют, что с этим э, еще долго. Э, да, трудно оценивать э, по прошествии года э, масштаб его жертвы. Э, сейчас ни один соцопрос в России не покажет отношения к Навальному, просто люди будут бояться отвечать на вопросы интервьюеров, но в прошлом году нынешний руководитель Левада-центра, это уважаемая организация, которая занимается запросами, опросами, кстати, ее назвали иногентом, но с опросами у них все хорошо. Так вот, в прошлом году, в конце прошлого года, их руководитель, основываясь на их данных, говорил, что в России сторонников Навального, людей, сочувствующих Навального, может быть, процентов до 15, но максимум 20. 15-20 процентов, понимаете, это не большинство, но это весьма а, значительное количество людей. А, так вот, а, Навальный а, и наша власть — это как сообщающие сосуды, понимаете? То есть, а, на самом деле, представьте ситуацию, в которой Россия процветает, а, доходность сегодня растут, цены снижаются, вот. Запад вступает, НАТО не расширяется, Украина нейтральная и дружественная. Это одна история, да, в которой Навальный может вскоре забыться. Другая история – ухудшение социально-экономической ситуации, сцены падение доходов, провалы во внешней политике, проблема внутренней политике. Если власть будет терять рейтинг, Рейтинг будет подметать Навальный, который уже сейчас является символом и моральным лидером российской несистемной оппозиции, собственно говоря, единоличным э, лидером. У него есть, э, понятно, свои плюсы, э, есть свои минусы. Недавно даже про провластный политолог Марков э, расписал все плюсы Навального. Я расписал это весьма убедительно. В Фейсбуке посмотрите у Маркова. Это мы, это мы поговорим а, про Маркова, мы еще поговорим. В Фейсбуке, иногда э, спорим, но вот он э, бывает весьма объективно, Он расписал и плюсы. А потом в следующем э, посте написал про минусы э, Навального. Конечно, Навальный для э, большинства населения России пока э, непонятен, но чем дольше он сидит, да, э, как мне кажется, тем хуже будет для власти. Честное слово. То есть, э, э, понимаете, отношение к нему будет меняться. Отношение к нему будет меняться, и э, кто знает, каким будет отношение через три года, через пять лет, и вообще, что будет через пять лет, потому что будущее пока а, в тумане. В общем, я думаю, что а, политическое будущее у них, безусловно, есть, но я всегда говорю, что он не мессия, не спаситель, он скорее Иоанн Предтеча. То есть а, он а, как торпеда, да, он прокладывает путь, а, за ним а, придут другие. Но то, что а, он а, смог поднять часть молодежи, да, и стать популярным среди молодежи, то, что ему удалось создать всей своей организации по всей России, то, что, в конце концов, он сделал своими расследованиями, я думаю, нельзя недооценивать. Я бы не стал бы и переоценивать, может быть, его влияние на нынешнюю российскую политику, но, как я уже сказал, знаете, вот если ты делаешь ставку на контрпозиционирование, да, если есть только черное и белое, тезис-антитезис, если власть будет терять очки, Навальный будет их набирать. Константин Эдуардович, говоря о современной России, нельзя не упомянуть такое слово, как телепропагандисты. Я имею в виду в первую очередь Бабаяна, Соловьева, Норкина, супругов Скобеевых. Раньше вы появлялись вот в этих э, ток-шоу, а в последнее время вас там нету. Два слова, почему вас нету и ваши отношения... Вот у меня вопрос напрямую, да, я сначала думал задавать не задать, но все-таки спрошу. Как вы думаете, вот у всех этих людей есть совесть? Знаете, да, меня приглашали. Потом на полном серьезе. Мои родители попросили меня не участвовать в программах некоторых телеканалов. Я по-прежнему хожу на РБК, на ВТР, на Дождь и так далее. То есть есть телеканалы, но мама и уже покойный папа, просили меня вот в этом цирке не участвовать. Что касается этих людей, я э, многих знаю лично. Да, э, Бабаян был у меня в гостях на кухне, э, с э, Соловьевым мы э, ездили, читали лекции э, на тему публичных выступлений когда-то. Понимаете, вот когда, допустим, того же Соловьева отлучили от эфира, а было такое, сейчас мало кто вспомнил, что несколько лет назад, э, его отлучили от эфира. И он посидел, я так понимаю, зубы на полку. Вот. Наверное, он решил, что черт с ним. Деньги – это главное. Хорошо быть принципиальным, но еще лучше быть богатым. Да? Иметь виллу в Италии и не переживать по поводу старости, да? что умрешь в нищете. Я абсолютно уверен, что все эти люди прагматики, Uh, убежденных среди них не так много, ну, либо они сами себя убеждают, оправдывают, хотя были, я не буду называть фамилии, люди, которыми говорит старик, ну, понимаешь, вот здесь это все uh, игра, роль, на самом деле, я так не думаю или не так думаю, отнесись к этому uh, с пониманием. Я их прекрасно понимаю, то есть каждый, у каждого своя стратегия выживания, uh, деньги нам плавят колоссально. Деньги там колоссальные. Ну, если телеведущий может позволить себе купить виллу в Италии, почему, почему бы не стать турбопатриотом, ультрапатриотом и так далее? У нас вообще сейчас вот этот турбопатриотизм хорошо оплачивается. И очень много фриков разных стало депутатами. Ну, депутат, конечно, по американским меркам это ерунда, но депутат, государственная дума, 10 тысяч долларов в месяц примерно, в рублем эквиваленте получает. Ну, неплохо же, в общем-то. А... Телеведущие получают значительно больше, что уж там. А насчет совести, ну, не судите, да не судим вы будете, да. А, сказанное а, а, о другом больше говорит о тебе, нежели о другом, поэтому не готов их осуждать. Но я вот от участия в этих программах отказался. Да, собственно говоря, я всегда дорожил независимостью, хотя я сейчас думаю, может быть, тоже <связать> надо было иногда мозги включать. Ну, простой, простой пример из жизни. Да? Вот, пригласили меня на послание президента. Вот было президентское послание, не последнее, а вот там, <связать> одно из, <какой> <связать> три назад. Что должен делать человек нормальный, получив такое приглашение? Написать в Фейсбуке, какой мудрый у нас президент, как замечательно выступил, как мы все воодушевлены и так далее. А я начал постить, кто как спит на послании. Ну, вот, больше, больше, больше, больше, больше. Константин Идуанович, а давайте мы затронем э, одного человека, с которым э, на Фейсбуке было достаточно очень интересное, ну я не знаю, пикировка, обсуждение. Э, все да, вместе. Э, э, да, все вместе. Этот человек, в каком-то смысле незаурядный. Тоже не судим, да, не судим, будет. Но вот его зовут э, Сергей Марков. И вот то, что он написал. И о переговорах США с НАТО, России, США и с НАТО, и то, что он писал. Это вообще, и ваш комментарий был очень интересен, и его, я знаю, и вы, вы тоже видели, перепостывали очень много людей, и там было очень смешно. А вот как эти люди, вы знаете, есть понятие такой флюгер, да? Как вы считаете, вот как эти флюгера будут работать скоро? Но ну, мой комментарий был о том, что Марков когда-нибудь перебудется в воздухе, да, как да. только а, а, тренды поменяются, вот, он будет соответствовать новым трендам. Собственно говоря, он в свое время сотрудничал с американцами, но газ был в Америке, и 90-е годы, наверное, считался заведомым либералом. Так что, как многие, кстати, в 90-е годы были либералами, кто-то даже был анархо-синдикалистом, как Исаев, например, видный депутат Госдумы от Единой России. Так вот, я уважаю Маркова. Мне кажется, иногда, что он просто издевается, вот, просто троллит. То есть, читаешь и думаешь, то есть, он же не может писать серьезно. Может, он просто, даже начальство, так сказать, дурит. Вот, просто занимается троллингом. Последние его, кстати, посты по поводу Навального, по поводу отношения к России в мире. То есть, он пишет якобы от лица... Третьей стороны, да, да но ну, на самом деле вполне возможно, что это как его собственное представление э, о проблемах России или, скажем, о сильных э, странах Навального. То есть он, во всяком случае, не дурак. Его интересно читать. Есть э, э, люди, которые занимают вот, турбопатрилические позиции, которых читать скучно, которые вот, ну, просто юродствуют. То есть, знаете, вот э, э, юродство э, э, «Хлебушка ради». Ну там, там не хлебушек, конечно, там, например, депутатский мандат, мандат депутата Госдумы. Почитаешь а, читаешь, думаешь, боже ты мой, какой примитив. Маркова читать а, интересно, и с ним можно дискутировать. А, вообще он на самом деле открытый, позитивный человек, мы с ним как встречаемся, вот, очень мило общаемся, хотя я, естественно, не разделяю его а, взгляды. Но знаете, этот случай зачастую крайне сходится, потому что э, иногда э, читаешь наших либералов, вот, и тоже волосы дыбны, думаешь, боже мой, вообще чума на оба ваши дома. Вы друг друга э, явно стоите. И проблема в том, что, вы знаете, средней известной линии сейчас у нас не оказалось. У нас теперь белая, черная, за, против. А вот, а культура дискуссии а, пропала, свой, чужой, чужой, свой. Это, конечно, все не радует. Поляризация, политическая поляризация произошла. Это совершенно очевидно. И, кстати, по Фейсбуку... Я знаю, что Фейсбук — это не ВКонтакте. Есть народные сети, это Но если посмотреть, например, люди из «Единой России», видные люди, что-то пишут. Сколько там лайков? Единицы. Сколько у них подписчиков? Сотни, в лучшем случае тысячи. А... Какой-нибудь профессор Соловей или Екатерина Шульман, это десятки, а то и сотни тысяч подписчиков. Я, на моей кухне мы сняли две программы с Соловьем. То есть Соловей приехал ко мне в гости, я вот кормил тайской едой, вот. сняли две программы, я потом посмотрел, 600-700 тысяч просмотров на Ютубе. То есть реальное влияние. Посмотрите, сколько просмотров у лидеров думских фракций, у лидеров российских политических партий, все значительно хуже. То есть у нас сейчас интересная ситуация, действительно очень интересная с моей точки зрения, потому что с одной стороны внешне все стабильно, но пока с людьми довольных практически не осталось. Все чем-то недовольны. Понятно, что между протестными настроениями и протестными действиями дистанция большая. Люди боятся, не было бы хуже, лишь бы не было войны. Люди боятся, потерять стабильность. Но а, а, симпатии а, к власти, знаете, вот начале 2000-х, а, а, отношение к власти было в основном положительным. Почему? Потому что росли доходы, да, мы были на подъеме. Сейчас, конечно, а, кому-то тоже приятно <coughs> видеть, а, как Россия поднимается с колен. А, но если при этом цены растут, да, доходы падают, а, ну, а, случается... Когнитивный диссонанс. Я, кстати, с уважением отношусь к Путину его деятельности. Это на самом деле главный российский бренд. По этому поводу короткая история. Попал я однажды в одну африканскую страну. Меня спрашивают, а там русских практически не было. Поляки были русских. То есть я вообще не встречал, но, видимо, мало кто туда ездит. Ты откуда? Я говорю, из России. Это местные жители спрашивают. Россия, Россия, где ты? Я говорю, такая маленькая страна э, на севере Европы. Они говорит, возле Голландии, что ли? Я говорю, да, да, маленькая страна возле Голландии. А чем ваша страна знаменита? Я говорю, ну как, ничем. Ну мы первыми спустили человека в космос. Мы говорят, врешь. Первыми в космос полетели американцы. Ну ладно, хорошо. Я говорю, АК-47, знаете, в на некоторых гербах американских стран есть. Вот, э, русские изобрели, мы изобрели, да, да нет, перестань, видели мы это калашников, там написано Made китайский. на самом деле, действительно, покупать китайские реплики, они дешевле просто, вот, а кто у вас президент, говорю, Путин, они так, оп, а, так ты шутишь, Путин, а это тот, который с Америкой бумс-бумс-бумс-бумс, да у тебя же на самом деле, огромная и то страна, вот, все, поняли, что такое Россия, Россия это Путин, Путин это Россия, в Африке, понимаете. То есть, да, это все милое, хорошо, э, растет уважение, спасибо. Вот, с одной стороны, Но доходы не растут, Вот это вот это экономика не растет, вот это вот плохо. Э, собственно говоря, и это главная проблема. Превратиться в сырьевой придаток Китая не хотелось бы совсем. Вот, э, или, скажем, для китайцев каштаны из огня таскать в их с Америкой. Э, совсем бы не хотелось. Хотелось бы все-таки, э, с одной стороны, отстаивать национальный интерес, а с другой стороны создать условия для развития. А то, знаете, последняя история, у нас тут биржевые индексы рухнули, да, акции российские подешевели, чем очень серьезно. После чего? После фейковой информации о том, что Россия эвакуирует своих дипломатов из Киева. Потом эту информацию провергли, дипломатов из Киева Россия не эвакуирует, но как бы инвесторы решили, что это война, соответственно, миллиарды миллиарды потеряны для российского бизнеса ну, что в этом хорошего собственно говоря то есть э, все-таки надо соизмерять амбиции с возможностями и если ведь обо мне я как раз я не считаю себя э, ни левым ни правым вот я и либерал патриот я центрист но центристов в россии сейчас бью с обеих сторон константин Дуардович, есть танго. вот такой замечательный танец называется танго вот в паре Путин-Лукашенко, кто кого танцует и зачем вообще Путину сбитый летчик а, Лукашенко, как вы думаете? Боюсь, что это Лукашенко танцует Путина, да, то есть на самом деле Лукашенко очень хорошо знает, как выжимать деньги из России, вот, в этом смысле, то есть, знаете, мне кажется, ну, то есть есть звезды Голливуда, да, которые получают миллионы гонорары за каждое сказанное слово во время каких-то там постановок, фильмов, да? или да, эфиров, да, во время эфиров каких-то, или э, за съемки в кино. Так вот, Лукашенко самый высокоплачиваемый э, человек, если брать э, стоимость его а, отдельных слов, отдельных заявлений. Ему достаточно 2-3 фразы сказать, он уже получает миллиарды. Э, в очередной раз рассказать о том, что мы один народ, о дружбе, вот, об интеграции, а, о том, что а, мы должны вместе противостоять враждебному Западу и так далее. А, конечно, а, сейчас он по сложной ситуации. А, он все-таки пытался сидеть на двух стульях сразу, это мы это прекрасно знаем. А, теперь Запад его легитимно не признает, остается только Россия. Но если кто-то думает, что произойдет слияние поглощение Беларуси, ничего такого. Для него а, его главное достижение – это суверенная а, Беларусь. И что бы он ни говорил про интеграцию, это все будет, это надо делить на 10, если не на 100, это все будет долго и нудно, а в итоге союзное государство, если даже интегрируется, ну, не, не больше, чем, скажем, интегрировались страны, входящие в европейское сообщество. Да и то, пока нам нужно, можно позволить, потому что в Европе есть евро, да? единая валюта, а у нас до единой валюты еще как до луны. Э -э и приведение в, в соответствии белорусского законодательства, ну, если сближение двух законодательств, э -э все это, конечно, здорово и мило. Э -э и я сам сторонник интеграции э -э и открытости границ, свободы помещения туда и капитала, чтобы белорусы ездили к нам, работать мы к ним. Но я думаю, что те, кто думает, что э -э Беларусь когда-нибудь войдет в состав Российской Федерации, как новый субъект или отдельными областями, они глубоко заблуждаются. Этого не произойдет, и сейчас уже, я думаю, и Россия в этом не мечтает, потому что настроения в Беларуси очень сильно поменялись. Это возможно было в 90-е годы. В 90-е годы можно было объединить, я думаю, Россию, Белоруссию и, во всяком случае, восточную Украину. Сейчас уже мало реально. Так вот, Смотрите, где они Лукашенко манипулируют Путиным, а не наоборот. Лукашенко великий манипулятор. Константин Эдуардович, передача заканчивается, остается буквально сколько там? Пять минут. Такой вопрос. Мы должны обязательно коснуться Казахстана. И сегодня из дни бытия вынырнул э -э, Елбасы, э, бывший э -э, господин Назарбаев. А как вы вообще видите вот эту ситуацию? между такая, Что там произошло? Только коротко, пожалуйста, а то мы уже... Но, знаете, сожалеем, сегодня внимание некоторые, что Назарбаев, когда выступал, э -э, как подумал автомат, держал пальцы крестиком. Вот. Видимо, это был какой-то тайный сигнал. Похоже, он пережил инсульт и действительно какой-то момент утратил связь с внешним миром. Сейчас вернулся. Очевидно совершенно в Казахстане очень не любят, не любят брата Назарбаева, младшего брата. И весь клан Назарбаева тоже не любит. Понятно, что Такаев не Медведев. То, что не смог сделать Медведев, и не захотел, и не стал, и даже пробовать не стал, да, сделал Такаев. То есть фактически ее зачистка от Назарбаевского клана. Транзит в Казахстане с точки зрения обеспечения места Назарбаева в истории, оказался э, не совсем удачным. И сейчас э, Назарбаеву и Назарбаевцам э, хотя бы что-то бы э, удержать и сохранить, да, э, вывести, э, оставить и так далее. То есть сегодня, главное, Назарбаев сказал, что у них нет конфликта внутри элиты. Это ерунда. Конфликт внутри элиты у них есть, он как закончился вот этим самым бунтом, погромами и сегодняшним. На Константин Эдуардович, говоря <связывая> о российской элите, и, и, элите, можно ли сказать, что российская элита отражает э, взгляды российского общества, российская элита начала 2000-х и сегодня это одно и то же, или это абсолютно э, две, две разные элиты? Это уже совершенно разное. Я знаю э, многих людей, которые, э, в том числе миллиардеров, которые э, свое мнение заснули глубоко, извините, в задницу, э, э, чтобы не потерять то, что имеют. Сидят, молчат э, и ждут. Да, в России нужно жить долго. Э, та элита, которая э, была в начале 2000-х, э, все-таки была за открытость. Э, сейчас иных уж нет оттедалечия, а кто-то просто мимикрировал. Э, есть уже другие люди. да. Вот По этому поводу говорят, что э, вот в Казахстане есть жузы. Да, у них есть ЖУЗы, а у нас есть землячество и кооператив. И, в принципе, понятно, что есть моноцентрическая система власти, квазимонархическая. Вот. Самодержавие у нас уже есть, остатки постного право остановить. Так вот, все подстраиваются под мнение царя. Можно ли это считать элитой, если, условно говоря, ты вынужден прятать, скрывать свои настоящие взгляды? То есть, конечно, для нашей бизнес-литы, наверное, лучше было бы, если было бы поменьше санкций, да, и побольше возможностей работать с Западом. Но приходится нести определенные издержки. И главное достоинство сейчас это лояльность гиперлояльность. Я думаю, вот как только, если Путин уйдет, если Путина не станет. Поверьте мне, многие переобуются в воздухе. То есть Тут выяснится, что на самом деле половина элиты наших люди вполне либеральных, про прозападных взглядов, но пока все это скрывают. А что касается настроений элиты и населения, они существуют в параллельных реальностях. В параллельных реальностях как население Казахстана, у нас это общественная проблема с Казахстаном, и элита Казахстана, так и у нас. То есть две параллельные жизни – а, не пересекающиеся. А, Константин Булатович, сразу быстрых коротких вопросов. Как долго Путин у власти? Будет, и, будет, будет. И а, кого нужно сегодня читать, Гоголя или Булгакова? А, Гоголя и Салтыкова-Щедрина. А что касается Путина, я думаю, все зависит от нынешнего и будущего президента Украины. А, вот хочется спросить а, господина Зеленского. Слушайте, но а, будьте похитрее, будьте похитрее, но э, что вам это НАТО? Все равно там решение с консенсусом. Кто-нибудь ваше вступление по-любому заблокирует. Э, заявите, что Украина собирается быть нейтральной, и у Путина будет приказ на возможность уйти, передать бразды правления. А, а понимаете, Путин все время будет что-то мешать. И если ему все время будет что-то мешать, мы получим пожизненного президента. Но я все-таки думаю, что в 2024 году э, на президента, будет уже не Владимир Путин. Сейчас он, безусловно, будет говорить, и э, эти утечки, всякие, ведомости РБК и так далее, о том, что администрация президента рассматривается э, выдвижение э, Путина как кандидата в качестве основного варианта, это именно утечки. Мне кажется, что э, э, сам бы он э, готов был бы уйти, но уйти на подъеме. То есть уйти так, чтобы вписать себя в историю. Он, конечно, себя мыслит исторической личности, ему нужно сказать, я сделал все, что мог, сделать и лучше. Константин Эдуардович, огромное спасибо, спасибо вам за это интервью. Мы вам желаем крепкого здоровья, бодрости, спасибо, оптимизма. Вам. И надеемся еще э, на несколько встреч, потому что беседа была очень и очень интересной. С прошедшими спасибо. праздниками да. вас. Спасибо. спасибо. Всего хорошего. До свидания.